Услышу пение ветра, и он расскажет мне сказку О том, что видел он где-то, как очень грустно и часто Бросают дети и взрослые Камешки море, качает камешки, камешки, камешки, камешки море, и засыпают все камешки, камешки, камешки море, о чем расскажешь мне ветер, о ком споешь свою песню? О том, как ты не увидишь О том, что ты не заметишь Как бросят дети и взрослые Камешки в море и засыпают все камешки, камешки, камешки в море бросают дети и взрослые камешки, камешки в море и тихо падают, падают, падают камешки. Камешки мои И засыпают все камешки Камешки камешки мои